приветствую всех и мы продолжаем работать над проектом и в этом проекте я думаю мы начнем делать экипировку систему экипировки скорее всего мы будем прописывать ее также в компоненте инвентаря чтобы не создавать много компонентов В принципе там у нас не особо много чего будет разного, поэтому сделаем так. И что нам для экипировки понадобится? Нам понадобится для экипировки Эктор, чтобы у нас был какой-то предмет. Для начала нам нужно сделать так, чтобы мы экипировку могли добавлять в инвентарь. И чем мы сейчас и займемся. Так, у нас есть Interactable Item. Это базовый класс, от которого наследуется у нас оружие, еда и тому подобное, да. Что у нас здесь? Угу. Мы сделаем create child blueprint и сделаем base base armor. В этом base armorе Давайте откроем. У нас здесь, как мы видим, превью меш, у нас а, является статик Мы сделаем клэр, уберем этот статик Mesh, а, И по-хорошему, Б нам иметь комплекты брони в статик мешах. Но пока что у меня их нет. Мы это оставим. Я пока что базово добавлю сюда Skeletal Mesh. Preview Skeletal Mesh. И добавлю сюда какую-нибудь броню. Ну, к примеру, давайте эту. чтобы когда мы выставляем на сцену, да, мы могли с этим как-то взаимодействовать. Нам по-любому нужен какой-то меш. Но в идеале иметь, конечно, статик меши, чтобы не нагружать сцену, когда у вас будет куча скелетовой мешей на сцене, да. Это мы пока что можем удалить. И сюда нам понадобится добавить кое-какие переменные. Во-первых, Давайте откроем Interactable Item. У нас здесь есть Item Info, и здесь есть ссылка на персонажа. Как мы помним, это нам пригодится также. И здесь мы добавим переменную под типом Equipment Mesh. Equipment Mesh, тип переменной Skeletal. Меш uh, Именно Skeletal Mesh А не Skeletal Mesh Компонент uh, Поскольку мы должны хранить Конкретно наш объект А не компонент с нашим Объектом Так это мы сделали Это мы сделали и в принципе Мы можем уже отследовать От Base armor Create Child К примеру даже не знаю, как назвать. Ну, давайте. Base. Torso. Armor. И переместим его. Так, давайте сначала создадим папку. New Folder equipment и переместим его в equipment так теперь мы можем это сразу выставить на сцену и уже конкретно для base armor мы можем выставить следующее мы можем выставить превью mesh нам лучше конечно чтобы он соответствовал Дальше у нас есть item info, а, назовем торсо, armor, к примеру. А, нам также нужна иконка, но иконок у меня, по-моему, нет. У меня есть иконки... В принципе, у меня есть иконки сапог и иконка капюшона. А, давайте, наверное, поставим сюда сапоги какие-нибудь, поскольку с иконками все-таки проще работать и лучше их хотя бы тестовым э заготовить заранее. Так, где же, где же, где же у меня сапоги? Давайте, в принципе, выберем штаны. Э сразу я перемещу их осаин скелетон на манекен скелетон. Теперь, так, в класс дефолт мы можем выставить сюда иконку. Так, здесь мы вернемся назад. Выставим эту иконку. Вес давайте сделаем, ну, пускай 4. Стак, uh, он не может стакаться. Uh, description. Так, здесь сразу. Давайте просто назовем LEGS. Description Base LEGS. К примеру, класс нам нужно выставить самого себя. Это у нас Base Torso Armor, но нам нужно также здесь переименовать LEGS. Так, мы имеем на сцене. Мы указали. Equip Type нам не нужен. Type нам нужно выставить Equipable. Хотя я думаю, это нам тоже... Нет, это нам понадобится. Equip Type. Equip Type это у нас так blueprint Inventory, weapon equipment это у нас weapon equipment нам нужен просто equipment blueprint enumeration equipment type uh, close equipment type есть для одежды. И здесь мы уже можем создать несколько типов. Первый тип у нас нон. То есть в случае, если у нас стоит нон, да, мы а, никакой тип не используем. И кстати, вебен у нас есть нон, да, это хорошо. Так, дальше у нас идет шлем, потом торс. А перчатки, штаны и ботинки, и теперь нам нужно будет это добавить в скорее всего айтем структуру. Так, айтем структура, У нас в а на клуб type new это у нас вот type тип переменной такой же самый так и теперь мы сможем клип тип так нам нужно скомпилировать для начала базовый класс, compile save и здесь у нас появится это у нас legs. Да, здесь, конечно, сразу с ботинками, но В принципе, мы можем выбрать и без потинок, но сейчас нам это не принципиально. qal 1 здесь мы все выставили. А единственное, что mesh у нас должен быть такой же самый. Так, mesh и класс default mesh. Так, давайте проверим, можем ли мы взаимодействовать с этим. С этим мы взаимодействовать не можем, поскольку, видите, у нас коллизия не соответствует. Соответственно, если у нас коллизия не соответствует, то мы и не сможем с этим взаимодействовать. Нам нужно открыть превью mesh, найти вкладку коллизии, и у нас здесь стоит no collision. Нам нужно блок all поставить, блокировать все. Теперь видите, у нас в левом верхнем углу высвечивается. Мы можем взаимодействовать. У нас предмет исчез. Откроем инвентарь, и у нас есть в инвентаре Base Legs. Но у нас нет слотов, да, и мы пока что ничего не можем сделать с этим. Да, мы можем просто выбросить. Ну, единственное, что она у нас пока что в воздухе будет. Хотя даже <связывая>, если засимулировать физику, то оно будет смотреться странно, поскольку Skeletal Mesh он будет симулировать физику по физик ассету. Ну то есть у нас как бы будут ноги отдельно валяться как у тела. Поэтому это не очень хорошо. И лучше какие-то базовые меши да, сделать, как будто оно, к примеру, штаны сложенные в стопку. Ну, так будет лучше. Мы можем снова подобрать. Использовать мы не можем экипировать мы никуда не можем. И я думаю, в следующем уроке мы сделаем так, секунду. Мы сделаем так же, как у меня сделано с оружием. То есть у меня есть топорики, И мы можем его экипировать. Да, мы можем снять экипировку. Единственное, у нас пока слот не обновляется. Можем экипировать. И у нас все будет сразу видно на персонаже. И, кстати, я анимации удалил, поскольку они не очень подходили для третьего лица. Они больше подходили для первого лица. И мне пришлось сделать немного своих анимаций. Так, давайте включим сеть кроме на два окна. Пришлось сделать свои анимации. И, кстати, они даже получились немного чем-то похожи, как в Life is Shadow. То есть мы экипировали, да. И смотрится это примерно так же самое. Мы можем атаковать, наносить урон и тому подобное. И я думаю на этом урок мы закончим и в следующем уроке мы продолжим делать экипировку. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.